Пристрой Гаранта Здравствуйте. Мы продолжаем обзоры домов, которые сейчас находятся в свободной продаже. И, кстати, хочу обратить внимание, что на нашем сайте указаны цены на каждый дом, который вас интересует. На сегодня мы приглашаем вас познакомиться с домом 90 квадратных метров. Интересный дизайн в этом доме. Он находится в чистовой отделке. Итак, поехали. Много коттеджей строится, сейчас мы слышим вот этот вот шум такой это идет механизированная стяжка пола в соседнем доме обзор которого мы тоже очень скоро будем снимать но вернемся к 90 дому дом при чистовой отделке сдается он сразу есть отсыпка для автомобиля для тротуарной дорожки успели заметить что дом выполнен штукатурка Баумит отмостка обязательная часть в каждом доме она должна быть связана с монолитной плитой но и крыльцо крыльцо почти 10 квадратных метров его можно застеклить, можно поставить перегородки но для комфорта, для уюта это уже дополнительные работы и я так вижу, что здесь есть выходы под радиатор то есть если мы сделаем застекление, пластиковые окна панорамные, то здесь будет достаточно тепло. Но это опять на усмотрение владельцев, дом может стать вашим. Касаемо крыши, выполнена она из металлочерепицы. Там есть а, снегодержатели, мы видим, что есть а, сток а, для воды. Но и под самой крышей, конечно же, присутствует гидропароизоляция. Это важный элемент, чтобы сохранять тепло, чтобы все было согласно технологиям. Какие интересные дизайнерские решения внутри этого дома. И нас сразу встречает прихожая Она чуть-чуть больше 4 квадратных метров Здесь, конечно же, друзья, обязательно теплый пол То есть достаточно уютно, комфортно зимой особенно да, Потому что тоже бывает минусовая температура в нашем южном регионе Управление достаточно удобное 15 киловатт электричества Обязательно натяжной потолок Светлые обои Светлая комната, радиатор, так что холодно не будет, как вы только зайдете в дом. Ну а теперь самое интересное, наверное, самая вкусная часть дома. Внимание, поехали. Прихожая, безусловно, это сердце дома, почти что 6 квадратных метров, э, за моей спиной две спальные комнаты, к ним мы еще вернемся, там достаточно интересные дизайнерские решения, но кухня-гостиная, это то место, которое впечатляет 29 квадратных метров. Ребят, это, это, это студия в вашем доме, 29 квадратных метров, теплый пол на территории кухни. Уверен, здесь удачно разместится стол Все коммуникации, все выходы есть Мы видим, то, что есть уже котел, тоже установлен Управление теплым полом Вся инженерка готова в этом доме ну. Заезжай и живи. Отметим, что в этом проекте три спальные комнаты, одну из которых мы сейчас посетим. Но расскажу про небольшую разницу. Есть проект 86-го дома. Там этой стены нет. Там две спальные комнаты, но там же за счет этого кухня-гостиная больше. Да, достаточно большая. Но здесь три спальные комнаты, это классно. И одна из них достаточно светлая, с эркерными окнами. Приглашаю. 17 квадратных метров, ну и здесь конечно вот лично мне хочется отдать должное нашим дизайнерам на обоих визуально все похоже на какие-то цветочки может быть облака, ну то есть кто что, кто что видит, но и при всем при этом очень хорошо гармонирует с ламинатом кстати он 34 класса, напомню, что это самый высокий класс ламината, самый прочный который не боится ни ударов, ни воды и достаточно долговечный но помимо этого есть еще две спальные комнаты но применение будет у всех разные. познакомимся с первой тоже светлая, но и обратим внимание, что во всех комнатах совершенно разные обои, но при всем при этом есть единая гармония. Площадь этой комнаты 11,7 квадратных метров. И приглашаем также зайти в соседнюю спальню. Она не менее светла и здесь уже совершенно другой рисунок на обоих. И при всем при этом есть чувство гармонии, чувство такта. Кстати, площадь этой комнаты 12,7 квадратных метров. Достаточно для двухспальной кровати или для детской комнаты. Спальные комнаты прекрасные. Санузел. Санузел у нас 6 квадратных метров, почти 6, на самом деле 5,8. Но визуально, кстати, не скажешь. Визуально, мне кажется, больше и тянет на все семь. Ну, проект уж 5,8. За счет чего? За счет, наверное, оптического обмана, за счет хорошего выбора именно плитки. Она дает чувство полноты, чувство пространства. Ну и, конечно, как всегда, в чистовой отделке все внутренние работы выполнены, коммуникации все подведены для раковины, для унитаза, для умывальника и, конечно же, для стиральной машинки. Но объем чувствуется. Не устаю говорить о том, что кухня-гостиная прекраснейшая, светлое место, где вы будете проводить очень много времени, но терраса не менее привлекательна. Кстати, 21 квадратный метр здесь и ваш земельный участок больше шести соток земли. Это достаточно много. Кстати, на террасе можно установить дополнительные работы. Сделать навес, тем самым будет такая своего рода беседка. Можно поставить панорамные окна, ну, в общем, что хотите, все у нас есть. Наши специалисты это сделают, проконсультируют, возможно, все. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас я хочу ответить на самый часто задаваемый вопрос. Входит ли земля в стоимость дома? Да, входит все по единой цене. Напомню, на нашем сайте уже есть все цены актуальные вот на данный момент. То есть вы зашли на сайт и знаете, сколько стоит дом. Вот такая информация. На сегодня это все. Мы ждем ваших комментариев. Обязательно лайки, друзья, подписывайтесь. Для нас это очень важно, потому что мы работаем для вас. В эфире был канал Анапа. До новых встреч. Пока. Че не кричишь? Кричу, да, давай. Прикинь, звукоизоляция какая? Да, ладно. да я вообще не я слышал, не слышал ни ничего. Ты... Нет. Ладно, сейчас я готов.